Здравствуй, мир, тесты i-head, i-speed, i-pro, i-жесть, i-trash, yeah. Такие лыжи, непонятно вообще концепта, непонятно, помнить баба со свиньей как Ну, хотя концепт понятен, любительская спортивная лыжа, хотя само сочетание любительская спортивная, меня всегда вводило в этот ступор, она, потому что ну, не бывает на второй свежести не бывает любительской спортивной лыжи она либо спортивная либо любительская а, вот это вот такая для тех кто про для про для про для айспидов и для про вот, по факту катания в общем то лыжа где-то и неплохая и где-то какая-то в ней есть мысль понятная ясна такой любительский гигант притупленными реакциями а с увеличением стабильности за счет Добавление жесткости видите тонала. В итоге жесткость имеет свою цену. Цену не очень приятную. Лыжа теряет э, в диапазоне доступного катания по радиусу поворота. В общем-то, очень стремится ехать по прямой поворот. Получить из него даже паспортный получается с трудом. Сказать, что плохо, хорошо, непонятно. Но получается получить, но с трудом. Ну, вчера по три, но ну, маленькие, сегодня по пять на звери, но ну, вот можно, но с трудом, ну, если ПРО, то ПРО, должно быть ПРО, вот, в лыжах действительно дофига айспида, его там немерено, сплошной айспид, честно говоря, э -э думаю и абсолютно уверен, что на крутом склоне все вот эти ПРО, будут сбрасывать задники, хотя, в общем, лыжи позволяют а, эффективно контролировать скорость, скорость сбрасывания задников, даже не лупят в ноги при этом. Ну, как бы другой вопрос, надо ли это, надо ли оно такое. Вот, в таком концепте, в общем-то, да, потому что я знаю, что такое Шунако Гигант от Хедов без всяких high про, просто ГС, РД, это лыжа, которая позволяет ехать средними дугами, быстрыми, короткими, и не сбрасывая, и, в общем-то, при этом, как бы, на этих лыжах расслабленно кататься невозможно, если вы только там не 500 килограмм веса, либо там какой-то вообще там убийственный Боди Миллер. Ну, опять-таки, другого просто нафига вам это надо, такие лыжи, если вы там новичок, любитель, зачем, то есть. А при этом я абсолютно уверен, что если брать аналогию по хедам э, из истории ревов и всяких инстинктов, то, как правило, провод, это перетональная версия, самая неинтересная. Я думаю, что просто айспид будет намного веселее и... По памяти я помню айспид, просто айспид, такой же желтой полоски, без всяких про, было намного забавнее, веселее, динамичней, но это было. Попробую найти на тестах без про, пока вот так, пока помойка, непонятная лыжа, непонятной концепция, непонятного назначения. Подписывайтесь на канал, вопросы на форум, информация на сайте. Пока.